Всем привет! Ну давайте вот порассуждаем, каким сейчас э, делом заняться, каким бизнесом, где сейчас можно заработать деньги. Всех вопрос интересует, финансовый, конечно же, не самый главный в нашей жизни, но э, финансы решают многие вопросы в нашей жизни. Давайте порассуждаем. Ну вот, где сейчас можно заработать денег? Это, конечно же, пойти по найму где-то поработать, открыть свой бизнес. По найму это тебя не устраивает зарплата, ты меняешь работу, меняешь место работы, ищешь что-то другое направление, но если ты работаешь по найму, к сожалению, у тебя нет шансов. Да, можно открыть свой бизнес, много видов сейчас есть, можно открыть видов деятельности, пожалуйста, занимайся работой, нужны финансы, вложения, и не каждый простой человек умеет это делать и сможет это сделать, первое это финансы, во-вторых нужны знания, потому что многие бизнесы, они прогорают, по простой причине, потому что предприниматель, человек, который решил заниматься каким-нибудь делом, торговлей, либо производством, он сталкивается с тем, что нужно ему знать знания бухгалтерии, юридические, охраны труда и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге человек, не является профессионалом, он проигрывает, бизнес его останавливается, он идет в, берет кредит, открывает другой бизнес, третий, пятый, десятый. И так далее. И я уверен на сто процентов, той информацией, которую я сейчас хочу поделиться с вами, заинтересует многих э, людей, потому что я знаю точно, я был такой же э, человек в поиске э, под вопросом, что же делать, как же изменить свою жизнь, чем бы заняться, где бы заработать денег. И я нашел такое дело. Я сейчас работаю в американской компании «Женес Глобал» уже, Пятый год, все дела ведут через интернет, комфортно. Мы работаем в, индустри в индустрии млм бизнеса. мульти маркетинг, кто не знает, это многоуровневый маркетинг. Я когда только познакомился с этой индустрией, я сам в интернете набирал. И в Википедии искал, что такое MLM. Ну, я разобрался и начал действовать. Мне очень понравилось, потому что... Мы очень сильно отличаемся от э, тех традиционных компаний сетевого маркетинга. Я сам лично, вот, когда э, искал бизнес для себя, я сталкивался с э, сетевым маркетингом. И в моем окружении были люди, которые э, занимались продажей продукции, каких-то губных помад, там, ну, косметики, ходили с каталогами по офисам, э, по магазинам и так далее. И, так далее. и я... Не видел успешных людей, поэтому меня это не цепляло. Но однажды я познакомился с одним очень успешным человеком, э м, лидером сегодняшней нашей компании, который показал, научил и дал мне утверждение на 100% лично для меня, что здесь, в этой индустрии, в нашей компании и с нашими инструментами для работы можно заработать очень хорошие деньги, стать успешным человеком, стать свободным человеком и помогать другим людям. И вот сейчас я работаю уже пятый год в компании, я вот анализирую то, что было у меня раньше и то, что сейчас. Я хочу сказать, что в традиционном бизнесе у меня не было ни времени свободного. Я с утра до ночи находился на своей фирме. У меня не было времени поехать отдохнуть, у меня не было времени уделить здоровью. У меня не было времени пообщаться с родственниками, с родителями, уделить внимание личной жизни. То есть я зависел от обстоятельств. И когда я начал работать в компании ЖНС, я ощутил очень большую разницу. Сейчас я Первое – это свободный человек, я 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней принадлежу сам себе. Я слежу за своим здоровьем, я пользуюсь классными продуктами компании, которые позволяют мне продлить молодость, сохранить свое состояние здоровья, быть в хорошей форме. То есть продукция очень классная, свободный человек – Система работы позволяет мне не ходить, и по улице не бегать, и ничего не продавать. Подробнее я сейчас об этом не буду, подробно о компании рассказывать. Подробно вы можете ко мне обратиться, либо под этим видео будет ссылочка, зайти посмотреть нашу презентацию, нашу систему работы, и вы увидите. И я вот обращаюсь к предпринимателям, к бизнесменам, бизнесвумен, которые имеют свой бизнес, которые зарабатывают хорошие деньги. У некоторых несколько бизнесов, успешные люди. Но наша компания предлагает бизнес по методу франчайзинга. Смотрите, вот есть производство. Да? Компания производит продукты для здоровья, вот, которыми я пользуюсь сам лично. Эти продукты разработаны американскими учеными, учеными, которые продукт работает на клеточном уровне, и он первое, что делает, это профилактику и защиту вашему здоровью. Но зачем, допустим, лечить болезнь, если ее можно предотвратить? Правильно? Ну, согласны? И грамотные люди, которые используют БАДы, там, ну, биологические добавки, другие продукты сетевых компаний, они следят за своим здоровьем, и Никто не будет отрицать, что во всех сетевых компаниях хорошие продукты. Вот. Эта компания позволяет мне э, быть свободным человеком, путешествовать по миру и помогать другим людям. Самое главное, что я хочу сказать, что я несу ценность. Я несу ценность в мир, что есть классный продукт. Ты можешь сохранить свое здоровье, продлить свою молодость. Используя эти продукты и, используя свой потенциал, раскрыв в бизнесе, помогая другим людям, ты можешь зарабатывать на этом сам. Тебе компания будет платить деньги. Наш бизнес больше похож, я бы сказал, не на сам сетевой маркетинг, а вот на бизнес рекомендации. Если есть метод франчайзинга, наша задача просто дать человеку информацию, познакомить с компанией, и человек напрямую сам заключает контракт, конечно же, по вашей реферальной ссылке. И он напрямую э, становится покупателем у компании продукта, он может покупать продукты, кто-то будет заниматься э, бизнесом, покупать продукты, оптом, э, в розницу продавать, кто-то будет строить сеть потребителей по методу сетевого маркетинга, а кто-то будет э, продавать франшизы. И что такое франшиза? Это готовый бизнес под ключ. Ваша задача спросить у простого человека, ты хотел бы узнать, как можно дополнительно зарабатывать деньги, уделяя этому там, час, два, три в день для начала и даешь информацию. Многие люди не замечают, что живя в наше время, мы что-то кому-то рекомендуем. То ли продукты в магазине какие-то, то ли промышленные товары, то ли одежду, то ли обувь, то ли еще что-то. Мы постоянно даем рекомендации своим знакомым, но за это мы ничего не получаем. А работая в нашей компании, можно дать одну рекомендацию, и какой-то ваш знакомый человек или человек из интернета может изучить этот бизнес, начать делать очень хорошие продажи, делать товарооборот. И вам компания за это будет платить определенный процент. Представьте себе, одного человека найти, который разберется, который профессионал, который может быть намного умнее вас, и который, у которого хорошие цели, который жаждет, ищет этот бизнес, вы дали информацию, показали человеку информацию, он включился, начал работать. И нигде подобного нету бизнеса, нету таких условий нигде. Поверьте, однажды, сделав дело, ты можешь получать процент от этого человека. И тех людей, которых э, пригласит в бизнес этот человек, и которые будут покупать продукцию компании, заниматься продажами, вам тоже компания будет платить процент. Это же круто. И я сейчас обращаюсь к предпринимателям, э, к бизнесменам, э, есть очень много менеджеров, которые работают, делают ту же самую работу, продвигают какие-то продукты, работают в каких-то компаниях на хозяина, и хозяин платит вам зарплату. Вы здесь, в этой компании можете себя реализовать, вы можете добиться невероятных успехов, работая в этом бизнесе. Обращайтесь к Ко мне я вам дам подробную информацию, дам пошаговую инструкцию, как вы здесь можете преуспеть. И еще добавлю, что наша компания является лидером на первом месте в мире. И наша компания признана лучшим работодателем в мире. То есть компания дает лучшие условия для наших дистрибьюторов. Желаю вам удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.